Общая тема такова, мы это изучаем на шестом курсе нашего основного факультета. Существует семь потоков сил, различных по стоимости и по иерархии. Самый дешевый, самый простой, самый распространенный, на который имеют право все, как уже было сказано, это поток здоровья. На него имеют право все, абсолютно. Если у вас здоровья нет, это значит, что просто в вашей системе что-то разладилось. Стоит только поправить систему, и сразу же здоровье обратно появится, потому что это ваше неотъемлемое право как материальных носителей, как жителей этой земли. Следующие два потока, это потоки достаточно искусственные, сделанные специально для людей. Это прежде всего поток денег, это искусственный поток, это люди так договорились, как они оценивают время друг друга. Причем в каждые времена они договаривались всегда по-разному, в каждую эпоху время стоило совсем иначе. Например, модные профессии стоят дорого, немодные дешево, потом через 20 лет все меняется, немодные становятся модными, модные переходят обратно в немодные да, и так далее. То есть это предмет договора. Вот эти вот поток здоровья и поток денег- это самые простейшие, вырабатывают поток денег, эгрегориальные структуры, эгрегоры, с которыми мы общаемся. Соответственно может быть, право На поток здоровья однозначно, на поток денег можно. Два верхних потока, о которых стоит сказать отдельно, это поток удачи и поток власти, они стоят дороже. И как правило, именно эти два потока являются родовым достоянием, какой-то из них принадлежит породу Потому что наличие одного автоматически подразумевает наличие двух остальных. То есть, если у тебя есть власть, у тебя будет и деньги, и посредством этого будет и здоровье. Если у тебя есть удача, у тебя будут деньги, и будет здоровье. То есть однозначно. но дело в том, что эти два потока они антагонисты друг другу. То есть может быть удача, право на удачу, право на поток удачи, но не иметь, но при этом отсутствовать право на власть. А если у тебя есть право на власть, забыть про удачу. Это закон. А эти два потока определяются из двух более сильных потоков, более высокого уровня и соответственно стоимости. Это поток знаний и поток любви. Эти два потока передаются человеку, если он ему так везет, да, непосредственно от какого-то божества. То есть надо иметь право на этот поток, и право это дает только божество, которое тебя ведет уже не как члена рода, не как члена массы, а как какую-то душу, индивидуальность. Вот есть такая легенда, скажем так, которая, в общем-то, имеет с собой весьма должное энергоинформационные основания, чтобы когда души человека образовывались, как информационные структуры, которые накапливают память, которые включают волю, которые руководят здесь процессами, то эти души образовались из сознания какого-то бога. То есть бог разделил себя на части, кусочки своего сознания вложил в людей. Таким образом он их одухотворил, людей, первых людей. И эти первые люди получили право на индивидуальную душу. Но эта индивидуальная душа, это сознание бога. Не душа бога, а именно сознание бога. И предполагается, что когда человек развивает свою душу, он развивает сознание бога. Бог становится опытнее, умнее, мудрее и так далее. И эта неотъемлемая часть твоего сознания, твоей души и сознания бога она никогда не прерывается. Только если ты, конечно, не захочешь прерывать ее персонально. Вот, поэтому вот это право оно дается вот именно этим богам, потому что есть боги закона, например, да, и они являются, во всех пантеонах являются носителями потока знаний, а есть боги природы, и они являются носителями потока любви. И вот какой-то конкретный бог из какого-то пантеона, которого ты пока не знаешь, дал тебе кусочек своего сознания в виде твоей души. И эта душа обрела самостоятельность. Но на самом деле эта связь она не разрывается. И именно то, что вот конкретно этот Бог, а не какой-то другой, дал тебе кусочек своего сознания, и ты являешься его носителем, по сути, ты он и есть этот Бог это во-первых, а во-вторых, станешь ты им в полной мере тогда, когда установишь с ним вот эту постоянную связь. Как, например, твое астральное тело, ну не может оно существовать отдельно от твоего ментала, правда? А твое эфирное тело тоже не может существовать отдельно от твоего астрала, Они все связаны друг с другом. Вот Точно так же и твоя душа связана с сознанием бога. Другое дело, что эта связь, связь может быть перекрыта она может быть истончена, но никогда не разорвана совсем, особенно в женщинах, Помните, у нас крепче структуры сохранения связи со своими божествами. Но, Значит, раз, можно можно. Нужно. Поэтому как раз и заключается цена вопроса, и задача каждого человека это вспомнить, откуда он пришел, вспомнить связь со своей силой. Более высокие потоки, поток любви и поток знаний, и дают божества. Но эти два потока, в свою очередь, они образовались из единого потока, который здесь называется потоком творения. Носителей этого потока здесь крайне мало. Это, как правило, те самые люди, которых мы называем мессиями, пророками, да, те, которые приходят сюда совершить какой-то радикальный поворот по развитию человечества. Так это очень серьезные изменения. Вот те являются носителями творческого потока. Они включают в себя и поток любви, и поток знания. В противном случае они не смогли бы внедрить сюда свое знание, свое учение, потому что любое знание всегда внедряется только на потоке любви. А это что значит? Это значит, что оно будет иметь право здесь существовать тогда, если его принимают добровольно.